Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. Меня зовут Виталий. Сегодня ко мне попал на операционный стол усилитель. Он высаживает аккумулятор в машине до нуля практически за несколько часов. Но при осмотре я обнаружил такой вот казус. При подключении питания сразу же включается кулер. При том, что я еще не включил ремоут э, контрол, просто подал питание на плюс и на минус. Давайте разберем крышечку и посмотрим, что у нас там внутри и почему он себя так ведет. так при подключении теперь смотрим что у нас происходит как я и говорил кулер включается то есть это как минимум неправильно ну будем разбирать далее И смотрим. Так, корпус пока уберу. Разберемся с внутренним устройством. Итак. при включении сразу же включается так ну можно рассмотреть теперь схему более близко вот здесь на схеме я смотрю загнута ножка очень очень близко сейчас попробуем ее отогнуть Как можно увидеть, здесь собрана схема управления кулером, то есть она идет несколько транзисторов, конденсатор, вот. И надо проверить вот эти транзисторы на предмет пробоя, то есть целые они или нет. Возможно, что какой-то переход на транзисторе сгорел и пропускает напрямую. Дело в том, что он должен включаться. После подачи сигнала на ремонт он включается сразу. Это неправильно. Где-то здесь есть замыкание, вот я дотрагиваюсь и начинается вращение кулера, то есть немножко дергаю и все прекращается. Где-то в этом районе, ну то есть сейчас нужно при ближнем рассмотрении просто просмотреть где здесь замыкает и распаять правильно. Вот здесь тоже может быть замыкание. Вот оно. Получается. Вот, если видите, вот провод садится на соседнюю клемочку. На дорожке. Так. Сейчас мы это все исправим. Так, это подальше и это. Вот так. Так. Подключаемся. Ну вот и все. Так, теперь для проверки подключим усилитель полностью. И посмотрим получится Так, для того чтобы его включить нужно соединить плюс и remote то есть подать питание на включение для этого нам подойдет любой провод так минус отвалился сейчас подсоединим обратно так ремонт плюс вот включается при отключении питания отключается но проблемка была вот здесь получается кто-то на заводе когда паяли немножко накосячили ну вот э, в основном когда новое оборудование выходит из строя но ну, чаще всего это заводской дефект вот такого плана то есть э, Теперь он не будет сажать аккумулятор, потому что э, нагрузка, которая была выключена, и включаться он будет только по э, сигналу Remote Control. Вот. Но э, в чем заключается э, сложность данного ремонта? Она абсолютно несложная, но когда мы разбирали, мы сняли э, все транзисторы с корпуса они были придавлены планками для, того, для хорошего охлаждения и везде была термопаста намазана она дает плотное прилегание и лучшее охлаждение для того чтобы у нас ничего не перегрелось ничего не сломалось то есть как бы нужно восстановить слой термопасты старый слой термопасты можно при этом удалить она уже немного подсохла поэтому будет прилегание будет неплотным нам нужно как раз таки чтобы прилегание было максимально плотным Так, усилитель подготовили, теперь подготовим корпус. Итак, на корпусе то же самое, то есть у нас есть изоляторы и они промазаны термопастой. То есть то же самое удаляем все излишки термопасты для того, чтобы у нас не получился перекос детали и его наихудшее охлаждение охлаждение в усилителе имеет огромное значение то есть чем лучше охлаждение тем дольше проработают детали опять же не забывайте что если изоляторы стояли значит от э, массы должна быть заизолирована. То есть без изолятора будет короткое замыкание на массу. После удаления всех наростов и неровностей наносим свежую термопасту. Наносить ее нужно немного, по чуть-чуть, потому что она размажется, сядет на свое место и будет обеспечивать максимальное прилегание транзистора поверхности пасты должно быть немного но и немало для того чтобы она обеспечила максимально плотное прилегание для большего охлаждения теперь возвращаем плату на свое место так. так ну и фиксируем все как было. Для того, чтобы саморезы не откручивались, нужно их немножечко зафиксировать каким-нибудь клеем или лаком для ногтей, или чем-нибудь, что сможет их защитить от вибрации, от раскручивания. Ну и теперь прикрутим светодиод на свое место, как он и был. Так. Так, ну и... Можно собирать обратно, в обратном порядке, все с точностью, так, так поставлю крышечки. Так, и закрутим. Все обратно. Вот и все. Теперь пробуем запустить. Так, минус. Плюс. Вот. Теперь он нас не мотает. И подключаем питание на запуск вот включился усилитель и включился кулер все прекрасно все так как нужно если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал увидимся в ближайшем ролике всем удачи